Бога. Мы тоже, когда поем, мы, мы говорим, мы поднимаем тебе руки, и Боже. И сестры все такие, вау, и мы, мы поднимаем сестры, руки эмоциональные, готовить. да. А там написано братья. Так там пишет братья. Чистые руки, вы помыли руки, когда зашли и в зал? Нет, нет. У нас вот есть э, еврейское служение, они объяснят, почему написано «чистые руки». Да, да. это, это про образ чего-то. Вот мы вчера попали на еврейское служение, здесь по субботам проходит. вчера попали на еврейское служение. В Песах, да, там как-то Песах, да, Песах, да. Песок, да. Да, да, да. И они говорят, они описывали четыре чаши вина, что это значит. 4 первая 4 чаша — это тот, а вторая -то тот, тот третья, четвертая. Вторая, треть, треть, треть. А я говорю, вы чуть по четыре чаши уже что ли вина выпили? Ведь по четыре чаши листвы спили? Нет, это они просто теорию давали. Просто до теория. Да. Я к чему говорю, что когда мы поем, воздеваем руки, мы текст весь библейский, значит, поднимаем руки, да? Чистые, пей, руки, чистые, «Чистые руки» – это значит с значит, чистым значит, сердцем. Значит, сердце. да. Когда когда поем, что встаю на колени перед тобою, да? пей, вязал сразу раз и на, на колени. Почаще песню берите с колени. А то танцевать так все, а как на колени. <laughs> да, ну, я, я шучу, но вообще хорошо понимать смысл Шу того, что, что мы поем. есть вникать, Да, исправляйтесь, да. Особенно братья, братья, поднимаем чистые руки. Пошли руки помыли, подняли во время прославления чистые руки. Вот. Ну что, у нас Эдди готов, да, за свидетельство? У нас готов за свидетельство. Доброе утро. Доброе утро. Да, уже добрый день. А, искам да ви насырча, да ви кажа... Я хочу вас а, вдохновить. Колко добры бог имам. Какой добрый бог у нас. А, за древние неща си грижи и не толкова древние. Он заботится о мелких вещах, небольших вещах в нашей жизни и не только о мелочах. Например, наши случае кули, Например, нашей семьи, у нас было две машины, а мы остались с одной, потому что вторая поломалась. Так, и и тяса поломала. И вторая поломалась тоже. И устали мы без машины. И остались мы без машины, да, без кула. И взяли в аренду. Да, ты не можешь да знаете всякую это не может бесконечно продолжаться потому что знаете сколько стоит аренда машин и, и, и, и помолились с супругой Ниной и на стене был библейский календарь у нас висел и, Нина каза, пишет на и она говорит видишь что здесь пишет на, в календаре мой нос такая а, потому что видит я повесил нос и там пишите Филиппиани 4.6. И там написано Филиппийс М4.6. Не го знам наизусть, но прочитайте си го да, за тоже, наизусть, Смисъл е, че за всичко с молитва и молба да изказваме на Бог за все с молением и просьбой мы обращаемся к Богу со и всеми нуждами и он, и он ответит на наши нужды и наша нужда бежит горем следяк у куча и наша нужда был ответ на нашу нужду был через несколько часов буквально не? после этой молитвы а, на мирих мне ми куда куда тут кушают каранул от Германии а, нашли машину которую только что и пригнали из Германии и за что они все продало ну явно за нас такая почему почему она не была продана явно она была для нас сохранена. Цена, которую я снимал, да поверю, чтобы... и купили, купили ее так дешево что не могу поверить что по такой цене мы определена взяли. сумма не можем была у нас определенная сумма небольшая и тот человек ему казак, какая трада и нам олещается. И он говорит, что нам что мы армянецами, то все пролещаются. И он говорит, ну, что ты должен uh, уменьшить цену. Я ему, конечно, не сказал, что я армянин, но, наверное, видно это. И uh, тот человек, не знаю, как согласиться на молитву. И он говорит, я даже не знаю, как этот человек согласился и снизил цену. И слава богу, я Микулавич. Слава богу, у нас есть машина. Благодаря ему, да. Другое, да второе, за что хочу благодарить Бога, что я на 15 години. У меня есть тут а, один ребеночек, который мы исполнилось 15 И, ако лет. Да я с И можем поздравимся с хэппи Берди. Мы можем ее вставай, вставай. Браво, Ани. И, -то е... И третье, то есть. Третье. Всё забыл, затвора. Да, забыл сказать самое главное про тюрьму. Имах малки проблемы в адрес с начальницей. Да, были небольшие проблемы с начальником тюрьмы. Скрыли документы два месяца. Что? Скрыли документы. А, ск спрятали документы в течение двух месяцев не давали. И не, и мы не могли Роман и Кутузов сюда приезжать. И не могли мы войти в, в, в, да. в тюрьму, чтобы да. там проводить и, собрание И под совсем спокойным произошло, человеку последний раз совсем, последний казал, раз, э, совсем спокойно пошарил опять к этому человеку а, и говорил. Соберноком главнее начало. Ну если нужно, я обращаюсь главному чиновнику. А коли есть собернок, Софья в, София, а, в министерство. нет, я а, обращаюсь в софию в министерство. Убачь ты как спокойно ему говоришь. Спокойненько говорю ему так. И тот человек нечто как это ужаленный стал, хук И он вдруг как будто бы ужаленный стал. Если это мало документы я <свят> И быстренько документы пришли. И срамбай такая, тот человек и армянец, единственное, тот. Стыдно мне сказать, но этот человек тоже армянин. Ну, предположим, что я православный и не могу быть Ну, может быть, он православный и меня не любит. Раз, <свят> молим за всечки тебя. Ты должен молиться за всех и любить всех, да? А, да, да. серьезно, искам эту искм доверяю, что... А серьезно я теперь хочу сказать, а что нечто, и, и приведи в они а сайт. Да, он написал немножко некоторые вещи там в общий чат церкви, пастор перевел. Значит, что-то то в Украине? То, что сейчас происходит. Репетиция това, то в Украине это репетиция того, что может произойти очень скоро. Трясло с ней подготовленность такого-то пищи библиотеки. И мы должны быть подготовлены для и этого. И там не пищи мир. И там не написано про мир. Там пишет мир и безопасность, но само антихрист го подписва, Там написано мир и безопасность. За только... да и да провозгласи името Да, до того времени, когда антихрист выйдет. И треба ли кай, световна война. У три места пророчества? Есть три в трех местах пророчества. А да несколько за пастора, с който бяхме И в про пастора, с которым были во и, а, и однажды утром он просыпается и говорит, я видел сон. И тво Это было в Армении. И не мислим, за Армения, uh -huh. И мы думаем, что это про Армению. Той казва, война? Uh, мне снилась война. И определенно това не беше тази война, которая в момента вървала. Это не та война, которая сейчас Видях бомби, жилища, светиха, това беше вечерта. Mm -hmm. И как то и да и може, да го прочтете, да не го объясням, но идеята, другие пастори салабариха от Украины, баптистские пастори, не салабариха от Украины. Третий подтвердиха, и тогава пастор подтвердил... Татейос посмя да го каже това на на много хороший вот той си мисли, че и вот не готвала да он не смел сказать многим людям да, ну много... так близким поделился когда се... собрал и а... Эди говорит что когда все это я собрал тугава разбахмя на Бог говорит. тогда понял что действительно Бог говорит и... И я да и я хочу вас не страшно что страшного чтобы в этом нет ничего страшного ас разберем только има украинцы знают кого война ас не сам видел живая война Mm -hmm. Здесь Но... есть украинцы, которые знают, что такое война. Я не видел э, живой а, войны. Я не шучу, Господь хочу сказать, идва. что Господь... Господь идва. Что Господь идет. И искам два. Да помоля, да, за то, нечто. второе пришествие Иисуса близко, да. и прошу вас приготовьтесь и, к этому. Защото, готови, потому что если мы притчи, не будем готовы, есть причина. А, за десять девиц, да. да а, останаха, Полвина си да, а, И твоя церква да, половина. Полвина церква а, осталась, половина ушли, потому что не были готовы. А смысле свалить вариант? Да. Может быть, больше от полувинта, еще останется. Церквя не е готова хора. Да. И он говорит, я верю в более оптимистичный вариант, что больше половины церкви останется. Низкая церковь да в принципе, стала долго но не готова. Е, Идея моя в том, что ответится и Подго... подготовка те, Подготовь... да подготовим больше. Повече... Нужно больше нагоре. общаться с Господом, молиться, а, наполняться Дух. Святым Духом, не да которые да от него. И не нужно отвлекаться на проблемы, которые отводят нас от Господа. А, тази кулабе, щи Господи, это просто пример. Госп... Да. И... Я обратился к Господу, говорю, Господь, мне нужна машина, я работаю. И на толкова година, да изведнъж да позволиш мисълта ти да се отклони и да почнеш да мислиш, за что? Вопросът за что е забранен за христианите? Извинявай. Много танцувахте с Просто я удивился, что пришло такое время, когда снова начал задавать себе вопрос, за что мне это. И за что вопросы на христиане. И вопрос, почему это происходит со мной, это вопрос более объясню, молодых христиан. я объясню за что. За что Бог отговор за и за что. Я объясню почему, потому что у Бога всегда есть ответ на этот вопрос. Само, стих. Только в Библии есть еще стих. В скрыто то за Бога, открыто то за человеком. Что скрыто, е, это для Бога, а то, что открыто, это для человека. То есть то, что нужно, только не показывать Богу. То есть Бог нам показывает только то, что Ако нужно. А не покажет, не неамо ничего ни уплашим. Если он нам покажет всю картину, то мы испугаемся. Само один път в животе видях демони сап и только один раз в жизни я увидел черен. демона и я очень сильно испугался, он а, а был а просто огромным если он мне покажет всех, то я вообще ум... има... умрю от Бог знает, что делать с нами. Точно на И он будет нас хранить. Точно на Он будет нас ще благословлять. Храна. Будет давать нам еду. И, и каквото и да случи, И чтобы не бойтесь, а навека, Не бойтесь, я с вами до конца этих дней. Я вас вдохновляю, подготовиться, подготовиться. Иисус идет. Иисус идет.